Мне похуй. Свинка. Я Свинка. Довар. А это мой младший братик Повар. Это мама. Повар. И... А это папа. Милиция, нет? Документы, пожалуйста. в глаза, слыха, смотри на в глаза. Нет. Ну я, короче, буду в руках спять. Нет. А, чуди, кладьте меня. Я прикольный. Нет. Ух ты, прикольно, правда, так почислен реальный, да? Нет. На американских горках Эй, те, кто перед копам вы на американских горках НУ А я Oh yeah. no yeah.